запись пошла. Итак, меня зовут Анна. Сегодня у нас 15 февраля, и тема наша ⁇ высоколиквидный вид инвестиций на высокодоходном рынке. Бинарный проект компании ВЕКА. Участники данной программы получают 6 видов дохода. Но, к сожалению, Пока у нас невероятно малое количество. Если кто смотрел, да, все очень прозрачно, 4903 человека. Если помните, на прошлом вебинаре я давала статистику Ботика. Там у нас 30 тысяч. То есть получается, что в 6,5 раз больше. И сегодня большой праздник встретения. Я очень надеюсь, что после нашей встречи речи века, вы окончательно примете решение стать активным участником бинарного проекта. Ну, а кто уже им является, надеюсь, что найдет для себя какие-то полезные советы, фишки. Я честно расскажу, какие ошибки допустила и какие применяю стратегии. Итак, бинарный проект – это уникальный проект нашего сообщества, который имеет структуру двух веток и позволяет получать хорошую прибыль как для пассивного инвестора, так и для активного участника. У нас с вами 5 тарифных планов. Первый – это стандарт, да, где мы получаем ежедневный процент по депозиту 0,8%. Срок работы депозита 220 дней, причем это только будние дни, на самом деле это примерно около года да, займет работа депозита и можно инвестировать начиная от 100 долларов то есть от 100 до тысяч это все идет стандартный тариф 08 процентов ежедневных начислений как только ваш суммарный депозит достигнет тысяч и 1 доллара вы автоматически переходите на новый тарифный план премиум и уже ежедневная процентная ставка будет 09 процентов этот депозит работает 250 дней. Как только ваш депозит достиг 20 тысяч и 1 доллара, вы автоматически переходите на новый тарифный план «Люкс». И уже каждый день в течение 280 дней получаете 0,95%. И есть тарифный план «Максимум». Я думаю, мечта многих. А кто-то уже к ней приблизился – начиная от 40 тысяч долларов и 40 тысяч и одного доллара уже тарифный план идет один процент 310 дней и совсем недавно у нас закончилась промо тоже под один процент 350 дней я думаю что очень многие успели в нем поучаствовать и открыть депозиты а кто-то mm -hmm. хорошо хорошо увеличить свою капитализацию итак Какие же условия для открытия и работы депозитов по выбранному тарифному плану? Ну, во-первых, нам необходимо изучить этот маркетинг-план, да, купить на бирже райда, да, потому что все инвестиции создаются в райда. А сегодня еще очень-очень выгодный э, курс, мы об этом будем говорить, вот. Но все выплаты мы с вами получаем в долларовом эквиваленте, да? то есть, Ежедневные начисления идут именно в долларах. Допустим, у вас 100 долларовый депозит, значит, ежедневные начисления вы получаете 8 долларов. И так день за днем, день за днем. Дальше мы все это снова конвертируем в райда, да, потому что все апгрейды и реинвесты мы делаем только в криптовалюте. Но в бинарном проекте еще есть одно условие, что апгрейд можно делать только на сумму не менее 10% от имеющейся инвестиции. То есть, предположим, ваш депозит 100 долларов, значит, вы можете сделать апгрейд, когда у вас ежедневных начислений накопилось 10 долларов. Или ваш депозит 5000 долларов, значит, вы можете сделать апгрейд, когда у вас накопилось 500 долларов ежедневных начислений. И мы с вами, в чем фишка еще этого проекта, автоматически переходим на более высокий тарифный план при достижении соответствующей суммы инвестиции. Да? То есть как только ваша сумма достигла 5001 доллара, автоматически 0,8% меняется на 0,9. Как только 20 тысяч долларов, у вас автоматически меняется на 0,95. И это на самом деле невероятно круто. Но еще у нас есть, это вот был первый вид заработка, да, то есть это для, так скажем, пассивных инвесторов. Но еще у нас, мы с вами сказали, есть шесть видов, да. Второй вид – это бинарный бонус от депозитов партнеров. То есть каждый из нас может получать 10% от суточного объема меньшей ветки. Но для этого есть условия. Ну, во-первых… У вас должен быть сам депозит, да, то есть активный минимум на 100 долларов. И наличие одной из лицензий. Первая наша лицензия, она стоит 50 долларов, дает нам возможность получить бинарный бонус 10% от объема меньшей ветки. И также еще по стейкингу, да, то же самое 10% от ежедневных начислений партнеров по стейкингу. И мы получаем с вами начисления по всем видам заработка не более суммы в три раза превышающей действующий депозит. То есть, допустим, у вас депозит на 100 долларов, да? то есть сумма всех наших, так скажем, заработанных денег не более будет 300 долларов. Понятно, да, что такое фактор X3? Следующая лицензия номер 2, она стоит 300 долларов. Она точно также дает нам возможность получить 10% от объема меньшей ветки, по стейкингу 10% ежедневных начислений, но начисления уже будут не более, да, чем вот в 3,5 раза превышающие действующие депозиты. Да, Опять-таки наш депозит 100 долларов, значит не более 350 долларов. И так далее вы видите лицензия третьего уровня, ее стоимость 1000 долларов. Уже X-фактор 4, четвертая лицензия X-фактор 4,5, но все лицензии у нас работают 200 дней. И вот здесь я хочу поделиться таким моментом. Я, про так скажем, упустила вот эти сроки. Я почему-то себе придумала, что у меня лицензия должна закончиться где-то к середине декабря. И тот у меня заходит, наконец-то заходит мой партнер, которого я, можно сказать, полгода да, настраивала и говорила, что это лучший проект, это высокодоходный проект. Заходи, у тебя же и в ботике есть райда, у тебя же и в 10.90 там уже накапало. И мне не приходят партнерские начисления. Да что это такое? Думаю, как это так? Захожу в кабинет, а моя лицензия отработала. Поэтому, ребят, вот сейчас я уже четко знаю, что моя лицензия закончится 7 июля. Где-нибудь стикеры, заметках, напоминалках, календарях отмечайте, причем не столько день, а даже еще и время важно. Да? Потому что если вы, допустим, поставили лицензию э, предыдущее утро, да, а до вечера это не сделали, то вы тоже можете упустить какие-то вознаграждения. Вот, но это вот, как, так скажем, мои ошибки, на своих ошибках учимся. Дальше, у нас с вами есть еще третий вид заработка, это линейный бонус. Но, опять-таки, для получения, да, реферальных вознаграждений есть некое условие. Опять-таки, действующий депозит и уже лицензия второго, третьего или четвертого уровня, вот. А, тоже хочу поделиться, что м, когда я сразу э, вошла, это в конце ма мая у нас стартанул проект, я почему-то, э, ну, думаю, ну, начала со 100 долларов, вот, как всегда минимально, и э, как-то логично, да, вроде бы взять лицензию за 50 долларов, вот, но, ребята она купилась тут же, вот прям вот за несколько часов, поэтому тоже не жадничайте, да, и учитесь на моих ошибках, берите лицензию хотя бы второго уровня потому что помимо бинарного бонуса она даст вам возможность получить линейный да то есть бонус 5 процентов от депозитов партнеров первой линии то есть вот представьте если у вас лицензия только первого уровня и зашел партнер да, на 100 долларов вы получите только 10 процентов бинарного бонуса а если у вас лицензия второго уровня вы получите 5 долларов линейного бонуса плюс 10 бинарного, да, там еще со стейкинга, вот, то есть таким образом вы фактически сразу увеличите ваш доход и очень тоже эта лицензия быстро себя окупила, вот, это на самом деле очень круто, да, то есть вот 5% от партнеров первой линии дадут нам все три лицензии, третья лицензия даст со второй линии получить 3%, четвертая лицензия и, и со второй, да еще и с третьей линии 1%, круто, вот, поэтому, пожалуйста, вот эти вот моменты учитывайте. Вот. Следующий, пятый вид дохода – это стейкинг. То есть у каждого партнера в кабинете бинарного проекта есть возможность добывать райда посредством стейкинга. И знаете, мне зачастую даже кажется, что это даже более выгодно, чем сам депозит, если у вас стандартный тарифный план. Это даже не то, что мне кажется, а цифры, да, не вещи прямо. то есть мы просчитывали, вот, и лидеры делились, поэтому, значит, вот, что необходимо, во-первых, конечно, у вас должна быть действующая лицензия, ой, этот, депозит, да, хотя бы на 100 долларов, и дальше у вас открывается лимит стейкинга на сумму в пять раз превышающую действующий депозит, то есть депозит 100 долларов на 500 долларов можно отправить в стейкинг. Вот. но открыть и поставить стейкинг можно только раз в неделю, да? то есть там есть ограничения, вы увидите все это в кабинете, и минимально можно э, прям буквально от одного райда, да, завести на стейкинг, вот. но вот со стейкингом, смотрите, как идут начисления, до 4 месяцев мы получаем 0,3% в день, начиная с 5 по 8 месяц 0,4, с 9 уже 0,5%. И вот, допустим, у сына у меня э, стандартные еще идут депозиты, вот. и э, как бы мы стараемся все отправлять в стейкинг. Но, опять-таки, нужно быть очень гибкими. Да? Совсем недавно было промо, и, естественно, выгоднее разогнать было депозиты по промо. Поэтому мы все сняли со стейкинга, завели на промо, промо закончилась. мы опять как бы делаем э, реинвесты именно в, стейн, в стейкинге сына. У меня, например, другая картина. Вот, то есть э, у меня идет премиальный, я там быстрее-быстрее э, стремлюсь э, к депозитам э, и тарифам лю, люкс. Вот, поэтому это вообще, конечно, э, впервые да, вот, применили такую технологию бинарного стейкинга да, для, баны, для добычи токена райда, и это действительно позволило создать для нас, криптоэнтузиастов, такой высоколиквидный вид инвестиций на высокодоходном рынке. Вот. Поэтому сейчас можно сказать, что э, токен райда добывается максимально-максимально эффективно. Но, э, значит, э, э, значит, смотрите, здесь тоже у нас есть, э, ну, так скажем, такие ограничения. Да? То есть во-первых есть ограничение согласно вашему рангу да? то есть если вы партнер то 50 500 долларов у джедайда 750 у аметиста 1000 и так далее вы видите я не буду это читать вот опять-таки бинарный стейкинг вот этот бонус мы получаем от начисления партнеров по стейкингу меньшей ветки да? Вот, и опять-таки он суммируется, да, у нас есть x-фактор, бинарный бонус и бинарный бонус по стейкингу, они суммируются, вот. поэтому тоже следите и контролируйте вот этот вот фактор, x-фактор. Вот. ну и это был пятый вид, да, и шестой это наши ранги, ранги и подарки за достижения. Вот. как только мы с вами поставили первый депозит до да, любой там, значит мы с вами становимся партнерами как только наш депозит достигает 1000 долларов и в меньшей ветке у нас тысяч объем и есть два партнера да вот в ранге партнер у нас новый ранг джедай Дальше аметист, вы видите, объем ветки 85 тысяч, и у нас два партнера в ранге джедай. Вот, то есть, ну, как вот обычно, да, идут, что научился сам, научи своего партнера, помоги ему заводить его партнеров, вот. Но подарки, конечно, дальше, посмотрите, они просто роскошь. Это путешествия, это мерседесы, это виллы которые полмиллиона долларов. В общем, ну, есть к чему стремиться. Очень-очень круто и невероятно щедро. Вот. Но давайте разберем еще и посмотрим наш чистый доход по начислениям по депозитам. То есть мы с вами говорили, стандарт работает 220 дней под 0,8%, и чистый доход, который мы с вами имеем, 76 процентов поэтому вот смотрите, даже если у кого-то стоят райда в 1090 по по обычному да вот вы не ускорились благодаря cc под 50 процентов да, до стейкинг там идет то здесь 76 ну понятно да что на 50 процентов круче вот поэтому проанализируйте подумайте ситуации где же все-таки выгоднее вам Дальше премиальный 250 дней, 0,9%, его чистый доход 125%. Да? То есть даже те, у кого, допустим, в том же в 1090 на четвертом модуле стоят да, с ускорением АЦЦ, 115, все-таки премиум круче. Я уже молчу, люк 166%, максимум 210%, но ну, а промо, 250 вот то есть невероятно как бы крутые начисления вот и э, хотелось бы с вами еще э, значит вместе как правило у партнеров э, возникает очень много вопросов по поводу вот тела да как вот узнать сумму выплат тела и так далее вот поэтому давайте с вами вместе сделаем вот такой расчет да то есть у нас с вами стандартный депозит на 1000 долларов да мы знаем что он работает 220 дней поэтому мы с вами тысячу просто должны разделить на 220 и мы узнаем что мы в день до да, выплата с тела идет 4 и 54 цента дальше нам нужно значит выплат мы знаем произведено 30 мы то что получили в день 4 доллара и 54 цента умножаем на 30 то есть 136 и 35 долларов у нас произведено выплат и узнаем остаток да то есть он был 1000 долларов мы отнимаем эти 136 долларов осталось 863 вот, и мы знаем что для апгрейда нам необходимо 10 процентов да, до действующего депозита то есть а тысячи долларов это 100 долларов вот поэтому здесь как бы вот наглядно да вы видите показывается <сёк> что а, сам а, депозит стал даже меньше чем изначально поэтому старайтесь апгрейды делать вовремя да чтобы вот как бы так скажем не терялось ваше тело а, и а, такой вот еще момент учитывая какое сейчас волшебство да происходит разница курса кабинета и э, э, э, на нашей бирже. Новички зачастую не понимают, хотя ты им говоришь, сейчас твои 200 долларов волшебным образом превратятся в 750, они как будто это не слышат. Только когда заходят в кабинет и уже видят, что какое волшебство, а как это и что-то, начинаются вопросы. Поэтому, ребят, вот этим моментом нужно воспользоваться, вот этим низким курсом. Да, то есть давайте вот прям конкретно, на например, стандарт. Да, мы начинаем со 100 долларов, то есть нам необходимо 16 и 67 райда. Курс сейчас 1,5 доллара в среднем на бирже, да, плюс так вот. То есть нам достаточно 25 долларов, чтобы купить 16 райда. Экономия составляет 75%. Идем дальше, премиальный пакет ты от 5000 одного доллара нам нужно 833 с половиной райда опять-таки курс полтора доллара нам достаточно будет 1250 долларов то есть экономия уже почти 3750 долларов люкс вы тоже видите наглядно да? Вместо вместо 20000 достаточно будет 5. и максимум ну тут уж Сами цифры говорят за себя, да, 30 тысяч экономии. Поэтому воспользуйтесь этим моментом, он даже, можно сказать, сейчас этот момент даже выгоднее, чем промо. Потому что кто-то начинает жалеть, вот я не успел, вот то, вот все, вот денег не было. Сейчас зайти даже более выгодно, потому что во время промо поднимался курс почти до трех, а сейчас полтора. Я думаю, что ну, выгода очевидна. Да? И если мы посмотрим с вами, ну наоборот, да, допустим, человек готов инвестировать в фиате тысяч долларов. Вот, по факту, опять-таки, купив за полтора доллара, будет у него 666 райда. Если мы умножим на курс в кабинете 6, это получаем 4000 долларов. Да? То есть по факту нам буквально 2-3 апгрейда, и мы с вами уже выйдем на новый тарифный план, да, премиальный. Вот, а если мы сразу готовы инвестировать 5000 долларов, вы видите, по курсу получ, э, полтора мы получаем э, 33 райда, то есть мы сразу же с вами получим тариф люкс, потому что в кабинете у нас будет 20 тысяч долларов. Круто же, да? То есть без всяких, э, так скажем, апгрейдов, реинвестов вы видите, как наши 5000 долларов фактически превратились в 50 тысяч долларов. Круто, правда? Вот, но у нас же с вами еще есть такая магия сложного процента, да, то есть потрясающая возможность за счет прибыли от полученных уже доходов увеличить свои действующие депозиты. И спасибо огромное, вот Леша щедро так делился, у нас у всех в сообществе есть таблица, у кого еще пока ее нет, напишите, я могу скинуть или в личку, или там в лидерский чат, то есть вы можете поставить любой депозит, да, любую сумму и конкретно увидеть, к какому сроку, к какому доходу вы придете, вот, используя постоянно вот эти вот апгрейды и маки э, сложных процентов. Это волшебство, вот, то есть вот э, я взяла полторы тысячи долларов, да, то есть по факту сегодня достаточно будет где-то 350 долларов, чтобы в кабинете было полторы. И буквально за год вы придете к 5000 долларов, то есть вы придете к новому тарифному плану премиальному. Но мы знаем, что у нас есть да, дополнительные источники, помимо ежедневных начислений и магии сложных процентов, плюс бинарные бонусы, линейные бонусы, поэтому очень многие лидеры достаточно быстро пришли да, к этому тарифному плану. У нас девятый месяц да, работает этот проект. Вот, поэтому очень многих даже уже, э, даже более, чем вот, э, так скажем, премиальный. Э, достаточно быстро пришли и к люксу, да. Но если вот постепенно идти, да, с 5000 тоже буквально за 280 дней мы приходим э, к 20 тысячам долларов. И еще буквально э, год, да, и мы приходим э, уже к... Э, максимальному тарифу то есть фактически получается за три года до да, благодаря апгрейдам даже без команды без бинарных бонусов без линейных бонусов можно выйти на ежедневный тариф о, ежедневный доход 5000 долларов да? то есть ну вот ну, покажите мне такой проект где можно пассивному инвестору прийти к такому ежедневному доходу да? Мы знаем, что да, если еще подключить и бинарные, линейные начисления по стейкингу, да, то все это происходит гораздо быстрее. Да? Мы это видим в наших чатах, когда лидеры делятся, да, как кто сколько зарабатывает. Поэтому, ребят, у кого есть еще сомнения, да, давайте задавайте вопросы, мы будем разбираться, потому что проекту уже 9 месяцев, да, уже, ну, так скажем, пора родить, вот, если есть какие-то сомнения, давайте, задавайте, может быть, да, можно будет открыть наш чат, вот, запишите вопросы, вот, может быть, знаете, у кого-то даже есть уже райда, то есть кто-то не хочет инвестировать в фиат, вот, но есть, допустим, что-то в ботике, или в проекте 10.90, да, то есть вот, ну, я говорила, что вот даже если вот так вот сравнить по процентам, то видно, что это действительно здесь э, выгоднее, намного выгоднее. Тут достаточно 16.7, э, так скажем, райда, вот, они, может быть, просто где-то лежат и не приносят вам доход. А вы сделаете вот такой вот, так скажем, первый шаг, да, э, э, войдете во вкус и пойдете дальше-дальше к своему первому миллиону. Вот. Да, что вопросы. Чат открыт. Я думаю, какие-то вопросы должны быть. Тут таки 50 человек у нас есть. Знаете, вот даже опять-таки, если по статистике посмотреть, вот я говорила, да, что нас всего-то там. Ну, малое количество, и даже если мы каждый сейчас приведем э, по одному партнеру, да, то у нас уже будет 5000 это тоже круто. Ну, вот кто сейчас на вебинаре по два человека? Давайте сделаем это, это будет круто. Я не помню, я вот вижу, что чат у нас открыт. Вы знаете, я, конечно, не владею этой информацией. Я точно так же, как и вы, жду брифинг с Искандером. вот. И я думаю, как только у него будет какая-то для нас информация, он обязательно выйдет. Вот. Я думаю, что да, в дню рождения что-то будет. А... Бритва века. Но вы знаете, гарантии вам никто не даст, потому что здесь будет все зависеть а, от ваших действий. То есть вы сейчас купите за полтора, вот, и вы видите, да, что вы фактически а, в 4 раза да, выигрываете в цене. Вот, и если вдруг на бирже райда будет стоить 15 центов, то это просто будет от вас зависеть ее не слить. Если вы ее продадите, вы видите на биржу за 15 центов, вы просто зафиксируете убыток. А лучше немножечко подождать. Угу. Да. Подождать, потому что курс обязательно поднимется. И до 3, и до 15, и до 30. Это обязательно. Может, вопросы есть? Конечно, Александр. На первой лицензии начисляется нам э, бинарный бонус. По меньшей ветке вы будете получать 10%. А если реферальными вы называете партнерские начисления, то нет. Чтобы получить вот этот линейный бонус 5%, вам необходимо иметь лицензию второго уровня за 300 долларов. И тогда вы получаете и линейный бонус, и бинарный бонус. Я ответила на ваш вопрос или нет, потому что реферальные можно по-разному называть. Как будет выглядеть картина, если я иду в бинар, и у меня нет партнеров. Мне уже не три года понадобится. А, три года для чего понадобится? А, если вы про таблицу говорите, там именно без партнеров. Именно без партнеров мы а, от полутора тысяч брали и пришли за три года. Есть, есть депозит по промо угу. и депозит под 08 какие меня ждут начисления за три года андрей я вам точно сейчас не скажу но вы можете вот взять эту табличку и все прям конкретно по вашим всем депозитам, по вашим цифрам рассчитать но в любом случае вот если честно я сама иногда вот делаю скрины то есть я не просто из чата пересылаю, да, в наш чат, что ботик, какие начисления показывает, а я делаю прям скрин. Ну и зачастую в телефоне это остается. И я смотрю недавно, боже мой, у меня депозит только вот был, оказывается, стандарт. А, а сейчас уже такой крутой, такой классный, практически в день я получаю 100 долларов ежедневное начисление. И не Вы точно так же не успеете оглянуться, и увидите, как быстро-быстро будет расти ваш доход. А, Татьяна, я думаю, что да, потому что, по-моему, это даже с Искандером было какое-то мероприятие, и кто-то пытался прогнозировать, а сколько будет работать бинар, и говорили, что да, три года. Очень многие лидеры говорили об этом. Я помню, и Андрей Вольф об этом говорил, по-моему, и Виталик, поэтому да. Вот на этот вопрос я вам тоже не отвечу. Вообще, да, оно планировалось и вроде бы как-то один раз что-то такое было, а на данный момент тоже не, не подскажу вам, к сожалению. Можно эти вопросы уточнить э, у лидеров? Я думаю, что кто-то даст вам точный ответ. Я так понимаю, что больше вопросов нет, да, поэтому давайте, наверное, будем заканчивать. Сегодня у нас вообще с вами такой вот фантом полной луны, я прям вижу в окно, да, исполнение всех желаний, поэтому пусть все ваши мечты исполняются, смело чудите, творите, фиячьте, мы сами творцы своей жизни и достойны всего самого лучшего, что есть в этом мире. И мы зачастую лучше, чем о себе думаем. Желаю всем больших чехов, офигенных подарков судьбы. Радуйте себя, своих родных, близких. Окружите себя людьми, у которых есть большие цели, мечты, амбиции. Желаю всем здоровья, мира, добра, любви, счастья, изобилия, много поводов для радости. И благодарю всех за внимание. Всех люблю, обнимаю и до новых встреч.